Садар Джапаров прибыл с официальным визитом в Будапешт. Наколбек Джапаров находится с рабочим визитом в Арабских Эмиратах. В Кыргызстане за неделю выявили 12 случаев COVID-19. Кыргызстан направил в Турцию еще 80 спасателей. Воз направил в Турцию и Сирию 109 тонн медикаментов. Боксеры из Кыргызстана завоевали золото и серебро международного турнира в Венгрии. Президент Сайдер Джапара 12 февраля прибыл с официальным визитом в город Будапешт. В ходе официального визита глава государства проведет двухсторонние переговоры с высшим руководством Венгрии. Также запланирована встреча с представителем бизнес общ страны и другие официальные мероприятия. В рамках визита намечено подписание ряда двухсторонних документов. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Ахлбек Джапаров находится с рабочим визитом в городе Дубай. В рамках визита Ахлбек Джапаров примет участие во всемирно правительственном саммите и выступит на панельных сессиях цели устойчивого развития и в действии. Скоряющие, вдохновляющие диалоги. Кроме того, запланирован ряд двухсторонних встреч с руководством Арабских Эмиратов. Мероприятие принимают участие президенты ряда государств, представителей правительств международных организаций. В программе саммита заявлено проведение более 200 сессий и выступление более 300 Пикеров. В Кыргызстане с 6 по 12 февраля зарегистрировано 12 случаев COVID-19. По данным ведомства, из зарегистрированных 12 случаев 7 были госпитализированы. За 2022 год и 37 дней 2023 года всего зарегистрировано 21 863 случая COVID-19. Из них 19 852 подтвержденных лабораторно, 2011 подтвержденных клиник эпидемиологические. Из Кыргызстана в Турцию специальным самолетом накануне отправлено 80 спасателей, гуманитарная помощь, 78 юр, 3 врача и работники, которые будут устанавливать юрта. Специальный борт встретил посол Кыргызстана в Турции Руслан Хазахпаев. В МЧС сообщили, что третья группа спасателей отправится в пострадавшую страну дополнительным самолетом в ближайшие дни. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии направлено 109 тонн лекарств и хирургических принадлежностей. На эти цели ВОЗ выделила 3 миллиона долларов США из резервного фонда для чрезвычайных ситуаций. Эта сумма включает в себя оплату доставки, которая осуществляет чартерные рейсы. Общая стоимость грузов оценивается в 826 тысяч долларов. Они отправляются из глобального логистического центра ВОЗ Дубая. На сегодня в Турцию доставлено 37 метрических тонн жизненно важных материалов и в Сирию 7 пятьдесят тона. Атлбек Улуэркин стал победителем 67-го международного турнира по боксу в Венгрии. Спортсмен выступает в весовой категории до 86 килограммов. В финальном поединке он встретился с боксером из Бельгии Легианасом Идрисом и одержал победу. Другой боксер национальной команды Аман Кулулас завоевал серебряную медаль чемпионата, выступая в весовой категории до 48 килограммов. Соревнования проходили в венгерском городе Дебрицейно с 6 по 12 февраля. Кыргызстан на них представил 10 спортсменов.